Так, так, так. Уже ночь. И у Олега открылся ресторан. Ребята, кто пойдет в ресторан? Только мне надо прибыль собрать с... Как его зовут? Мама, это дай мне тут денежку. 100% прибыль-то была. Так. Пошлите. Мне тут накинули 28 тысяч. У есть бабки, поэтому погнали. Так, ресторан Олега вроде фонтан мы сейчас покушаем. Эй, что ты бьешь? А, да, погнали. Так, стоп, вот туда его ресторан. Да, вроде вроде бы здесь. Туда же лифт работает, поэтому мы сразу заходим и поднимаемся. Ладно. И ты там где? Поднимайся на лифте. Прыгай. Вот тут прыгай. Вот. Итак, давай на самый верх. О, все, мы на самом верху. Так, вон там его ресторан. Погнали. Ой. Вот ресторан. Высота 6. Высота Лего. О, привет. Так, капец тут все дорогое. Стейк, мистер Бак. Ой. Ну так, поэтому мы и сюда и пришли, чтобы покушать. Так, что заказать? Давайте садитесь. Что за заказать вам? Так, я вам это и куплю за счет меня. Давайте сядем в какой-нибудь столик Да, да, да, собери вот эти столики. Ой, ковер. <monitoring> Только ковер ты -то. Да, забери. Да, да, да, да, да. Только ровно. Все, и вот сюда. Все, больше нам не надо. Так. Я тут пока постелю ковры. Собери, да-да-да, собирай. Только ты постели обратно, потом ковры. Все. Вот так. Вот так. Тут это ковры потом. И пусть тут будет сидеть кто-нибудь. Все, давайте садитесь. Так, что заказывайте там? чем вам загадать? Мне 6 кальмаров и три стейка мистера Бага. Так, 6 кальмаров. И три стейка мистера Бага. Пицца недорогие эти стейки мистера Бага. Так, едет 6 кальмаров. Те, что? Один стейк мистера Бага, да? Ну, я тогда тоже закажу стейк мистера Мага. О, я себе еще закажу курочек. И закажу себе. Конечно, это неприличный. Салатик закажу. Суп с луком. это тоже так смотри на те стоит мистер бага жареных крылышек и вот тебе и вот тебе вот а? давай стукнемся стукнемся какие волоса них? все вкусно у них все деньги не вернут у Олега ресторан это обдираловка, поэтому как бы ресторан Олега это обдираловка, поэтому просто, просто забей смотрю да, Гонад, там же танцпол погнали туда, это же вип-зона что ты делаешь, пойдем там танцпол пойдем. Точно, вот, тут же танцпол, тут. тут же стол огромный. Тут. О, тут можно музыку, да, включить, но тут сейчас.. Таких купить надо. Надо купить у кого-нибудь. Нифига, ты что нашел? Полетели! А ты у Эклипса не купил? Ща я куплю у нее. И привезу, прилечу к тебе. Так, Эй, клипс. А вот Мэри клипса. Здравствуйте. Так, мне надо купить у вас Мэри клипса. Так, крылья купить. Крылья. Крылья. И купить фейерверков. Просто, чтобы мне... вы мне долететь? Я лечу... Юху... Долетался. Я лечу ту... -у. Куда ты полишол? Привет. Найти купил. Да, все. и теперь погнали наверх. Так, тут лифт, поэтому мы сейчас на лифте поднимаемся. Такой умный. Давай-давай, вип-зону, пошлите сразу направо. Лево. Пофигу. Кто это такой умный? ладно. Ты ха ха Так, скинем это. А Ну чинят люди. Наймем строителей. Я камеру посмотрю. Я посмотрю камеру. Я запись. Сваливаем отсюда. Yeah, деньги, деньги вы мне заплатите. Да, Я да, сказала, хорошо. Прям, заплачешь мне со, своей, со своего магазина. Хорошо, хорошо, не паникуй. Сейчас не кидай на киви кошелек. Нет. Когда приешь А, ну хотят и там. Ладно, сейчас скину. В банк надо съездить. Это, так, Это стекло сделано из амазов и из уродов Вы будете мне большую комбинацию платить. Да, хорошо. Ох, передал ему 3000, Олегу на починку. Мне осталось 2000 что? с нашей гулянки. Мне пришло. Все, прощаю. Три с гулянки. Осталось что за обтираловка? Мама не убьет. Ладно. А мы тут с ягодки заберем, подзаработаем собираем ягоды что, что это такое кто это такой так, мы сейчас собираем Далю, на связи Да. Ты что-то обнаружил? Место. Но я найду тебе место, пока что мне нет. Я тебе найду место под злом. тут завод старые источники энергии попитают поэтому они там интернета устроили под ним мы об этом еще узнаем Пиц. Нифига. Я за просто сбор ягод уже два така и 46 получил. Ладно, давай пока попробуй взломать. Да, попробуй. А пока пойду домой и так чтобы меня не видела мама То на меня того на пусть смотрит о привет будешь нам да. Там, только не бей никого этим стейком. Он слишком горячий. Никого, хорошо? Надеюсь. Я твою... Да. Так. Капитан, Смотри, Капитан, придачная виза. Стоикс, ага. Так, хорошо, все. О боже, пугаешь меня. Так, деньги есть, самое главное. А пойду это еще с кормлюм? А нет, луком я не отдам. Субслуга мой. мол я уже этого. Ладно. На улице день, но ну, а я прилягу Ночью были в ресторане. А Не, я пойду свека телевизор посмотрю. Ну, можешь сну. Что там интересного? Новости не видишь? Новости. Надо звук прибавить новостям. Это солняющие новости с Нади Башмак. Кто из Шамак, кто из Бишпанак, кто то есть Шамак, то есть Башмак, кто-то Нади Шамак. Сегодня в прямом эфире возвращение легенды. Кто же вернется? Вы правильно угадали. А вернется та самая незабываемая, которая пропала недавно. Анжела. Она возвращается. Анжела. Но нет, а нет. Вер вернется. И она будет новым мэром. Это удивляющие да, новости. И многие хоть это будут не рады, но, э, но мэр Эклипса уходит на пенсию. Хоть это пока еще не скоро, но уже скоро станет новым мэром. Так что не переключайтесь и смотрите. А, кстати, что хотели сказать про Бражника. Бражник выходит на новый уровень и становится уже не Бражником, который был Бражником, а который становится Матрельком. Вы спросите, что это? Правильная комбинация талисмана, павлины и бабочки. И что нам делать? Это уже вопрос к супергероям. А это были шваны все. Вы Башмак. То есть Башмак. Всем удачи. Башмак. Да нет, Меркликс не уйдет, наверное. Это вранье. И то, что Баражник какую-то трансформацию принял. Не знаю, это же Баш э, Шамак. Мы yes. получили срочное признание. Один человек признался, что он хранитель шкатулки чудес. Лайла Росси. Вы говорите то, что вы и мистер Бак, и хранитель шкатулки талисманов. Это правда? Нормально. Конечно, это правда, я никогда не угрю. Я суперкот, я редит супер Бак, я Ирина Инвис, я Ирина Ферти, я, я Квинби, я вообще все супергерои, еще я была на Луне. Да-да-да-да-да. А, и все, все мои одноклассники, они моя команда. Вот, вот врет. А, Вика. Она Вика была в Вика, Вика, Вика это как бы, а, она а, суперкот. Адриан, это ага. вот. А также Олег, это, это вообще рок-звезда. Она пупер-пупер-пупер-звезда. -пупер и мы с ним едем на самого Какая врушка. Я сейчас случилось. телевизор сломаю. Ну, Нет, срочно. срочно. Теперь мы знаем, кто вечно нас защищает, да наш город. Закройте, и мы можем закройте. В -Ла Отключите, город, это -Ла. кошмар. В Лайла Ронти, герой. Всё, я сломал телевизор. Всё. Не дал. Ничего смотреть теперь буду. Иди в другую комнату, не могу. Врет, как дышит. Ты посмотри. Я починю. Закажу. Она, я супер Кто? Ты супер кот. Я Весперия. Виспери. Хранитель Лайла. Вот ворунишка. Новости на тебе радио. Срочно радио, где Может, радио? Радио, радио? А у меня нет радио, ха. Можете... где-то там Адриан, внизу. ты не против, да, я тут это, послушаю радио? А то нет, я запрещаю, мам. Не слушай радио. Как ну, будто вот я тебя буду спрашивать в мой дом. А что, не... Адриан? Ага. это брать. Правильно, она сама лично это призналась. <свист> Хоть она и мистер Баг, она делает это ради того, чтобы у нас в городе было очень интересно. И переключайтесь, ведь следующее раскрытие личности мистера Бага. Мистер Баг это у нас теперь а, Эклипса Субин, я тебе весь список героев, кого нам свила, свила Лайла Роси. Сабин Чен у нас Леди Баг. А, Эклипса это Лена Руш. Лайла Рути это, это суперкут Сабин Дупин, а, так, Габриэль Грейс это вообще самый святой человек, и он по имени Карапас. Вика! Не ну, ломай, только починили она... его. Вика, она у нас Квин банан. А, <связывая> я тогда Квин а... косточка. А тут гряз, клин... а гряз, кабин, апельсин. Все, я не могу слушать, и я пойду спать. В серии... Конечно, конечно. Да Все, Пойдем пойду я спать. Ее, я ее... Ой, так, ты чё фигил? Со мной ещё спать, спать, спать будешь? Вон Свик и спит. Надя, башмаки, скрытие личности бражника. Все, я сплю.